Это история о нашем знакомом. Его зовут Юрий, Юрию 56 лет. Юрий работает руководителем подразделения в крупной компании. Сейчас дела идут у них не очень, и поэтому Юрий регулярно испытывает стресс, который он любит, как и многие из нас, заедать. Из-за этого у Юрия появились проблемы с лишним весом. У Юрия сейчас совершенно нет времени и сил на его так любимые тренировки по теннису. А еще Юрий любит пропустить пару стаканчиков. И все бы ничего, но в последнее время у Юрия частенько подскакивает давление. У Юрия появилась так называемая боль. Он боится. Боится, что из-за его привычного образа жизни и высокого давления у него может произойти инсульт. Боится, что он, как и его папа, когда-то давно станет инвалидом. А что, если он умрет? Такие вопросы возникают в голове не только у Юрия. Юрий один из 42 миллионов человек в России, кто страдает гипертонией. Ежегодно в России регистрируется порядка 450 тысяч случаев инсульта. Чтобы вы осознали всю масштабность этой проблемы, представьте, что пока я говорю эту фразу, в мире произойдет порядка 50 инсультов, а когда мы закончим свой пич, их число составит 3,5 тысячи. Чтобы справиться со своим страхом, Юрий начал регулярно следить за своим давлением и обратился к врачу. Когда ко мне на прием приходит пациент, я, исходя из его возраста, жалоб, истории и образа жизни, назначаю дополнительные исследования с целью исключения факторов риска инсульта. Основными факторами риска являются повышенное артериальное давление, нарушение ритма сердца, атеросклероз и склонность к тромбозам. Три из четырех факторов являются быстро изменяемыми и однократного измерения может быть недостаточно. Кроме того, они часто возникают в ночное время, что требует круглосуточного мониторинга, который также нужен в процессе подбора лечения. Идея заключается в том, что кровь, двигаясь по телу, изменяет цвет нашей кожи. Человеческий глаз не может зафиксировать данные изменения, но их могут оценить современные видеокамеры и инфракрасные датчики. В манжету тонометра мы интегрируем контактную видеокамеру и два инфракрасных датчика. Камера на манжете позволит оценить скорость пульсовой волны, Получить дополнительные характеристики пульса для анализа различных видов аритмий, жесткость сосудов. Использование инфракрасных датчиков на манжете дает оценку мощности и объема сердечного выброса, что позволит подобрать более эффективное и безопасное лечение для больного. Такая конструкция позволит оценить три из четырех крупных факторов риска. На сегодняшний день ни один тонометр не способен на такое. Давайте сравним наш тонометр с лучшими моделями уже существующих производителей – END, Amron и Microlife. Среди их недостатков нужно отметить низкую точность измерения артериального давления из-за двигательных и других помех, возможность оценки параметров кровотока только на плечевой артерии, регистрацию только факта наличия аритмии, низкую достоверность анализа аритмий и отсутствие оценки других факторов риска. Для значительного опережения конкурентов мы уже разработали систему, которая обрабатывает видеозаписи с камер и данные с инфракрасного датчика. Внутри этой системы сложные математические алгоритмы, которые обрабатывают видеосигнал и сигнал с инфракрасного датчика. Данные из отправляются на виртуальную машину Azure. Там происходит усиление видеосигнала, фильтрация помех и анализ видео на VCF сервисе Данные результатов обследования и данные о пользователях сохраняются в Microsoft SQL Server VEGUE. Далее результаты обследования отправляются на ПК, откуда пользователь может поделиться ими со своим врачом через разработанное нами ПО. Также мы реализовали функцию предупреждения родственников о критичном состоянии пользователя. В интернете вещей есть направление умного здравоохранения. Я думаю, что мы можем реализовать функцию привязки результатов обследования к электронной карте пациента и тем самым создать небольшую сеть между Smart BPM, Azure, пациентом, пользователем и клиникой. В дальнейшем мы планируем подключиться к сервису Azure HD Insight, которая позволит нам прогнозировать изменения состояния пользователя, например, из-за резкой смены погоды в его регионе. Это будет дополнением к Healthcare IOT. Для вывода тонометра на рынок нам необходимо провести окончательную отладку всех функций в ПОО, собрать промышленный прототип, привлечь инвестиции, защитить интеллектуальную собственность и начать сертификацию, иными словами, получить регистрационное удостоверение на прибор. Мы планируем продавать наш тонометр через аптечные сети, дистрибьюторы и клиники за 140 долларов. По данным Discovery Research Group, в 2013 году объем российского рынка тонометров в натуральном выражении составил 6,8 миллионов штук, в денежном – 116 миллионов долларов. Мы планируем продать за 5 лет 407 тысяч тонометров, что позволит нам в 2020 году занять долю в 5% на российском рынке.